Здравствуйте, дорогие! Благодарю вас за подписку. Делюсь с вами в этом видео упражнением, где мы прорабатываем свои страхи. Прорабатываем, трансформируем, принимаем, узнаем. Ни в коем случае не избавляемся там, резко. Не выкидываем их никуда. Вот Очень важно все, что у нас есть. такого, Все, что мы наработали да, за свою жизнь. Неважно, это мешает нам или нет. Относиться бережно, не рубить с плеча. Вот. это все равно как бережно относиться к своему телу если там нога одна подхрамывает это не значит, что давайте ее сейчас отрубим и будем скакать на одной ноге нет, ни в коем случае вот, это упражнение по мотивам эмоционально-образной терапии, сегодня на группе родилось, поэтому это такая свеженькая техника, актуальна для многих вот в этом коридоре затмения а также когда на убывающие тоже уже актуально как-то очищаться, избавляться, <къем> от, от чего-то вот перетрансформировать, осознавать. Да, это такое глубокое бессознательное осознавание. <къем> вот сегодня со мной К Котей Котофеевич. Он прям как-то полюбил вас в последнее время, <къем> да, малыш? Любишь моих зрителей. Вот так вот. <къем> Максонок. Максов. Такой модный. Как во многих рекламах. Поэтому я желаю вам хорошего упражнения. Говорю так спокойно, чтобы вы настраивались уже на спокойный лад, расслабляли свое тело, потому что упражнение сразу начинается. Желательно делать его, сидя с опорой на э, обе ступни. То есть, чтобы ступни у вас полностью были на э, поверхности пола. Ну, там, где вы находитесь, да? Вот, ну, может быть, кому удобно. Сидеть на полу опираться вот на стену бывает такое. Там тоже такая поза допустима. Тогда ноги согнуты у вас в коленях, соответственно, и стопы стоят на полу. Но лучше просто где-то сесть. Упражнение короткое, так что постарайтесь расслабиться, распрямить свой позвоночник, потянуться макушечкой вверх. Ну и приступать. Тот, кто готов, это поддерживающая медитация «Я с вами». Она с ресурсом, со страхами иногда трудно работать, ну, немного даже страшно. Со страхами страшно. Вот такое вот масло масляное. Здесь это безопасно. И вы знаете, что в моем пространстве, на моем канале много всего безопасного. А если какие-то сложности, пишите комментарии, обращайтесь лично, помогу, поддержу. С любовью, Юлия Сагайтис. И в подсказочках сделаю вам. Подсказочку на другие медитации, где мы прорабатываем страхи на моем канале. Кто-то знаком, кто-то нет. А, тоже, кстати, эта медитация она родилась для группы. Да? Групп, группа очень вдохновляет. Да, дорогие мои, веду сейчас женскую группу Счастливая женщина, прикосновение с собой и деструктивные программы, мужские и женские отношения, до да? женственности и страхи прорабатываем, ну, все, что актуально в рамках, конечно, каждой героини, каждой участницы. Дорогие мои, я вас люблю, целую. И вам удачной, плавной, спокойной, продуктивной, трансформирующей, исцеляющей медитации желаю. Люблю вас. Посылаю сердечко из моего сердца для вас. Делаем вдох, выдох, чувствуем свое тело и тем местам, которые не расслаблены, предлагаем расслабиться, не заставляем, а просто предлагаем. И сейчас представить, что вы собрались в путешествие в так называемую страшную страну, но вам совсем не страшно. Потому что вы уже взрослые, состоявшиеся, в чем то очень уверенный, у вас много достижений. И вы можете с собой взять в это путешествие кого угодно. Это могут быть близкие, а может быть это просто какой-то известный человек, может быть президент страны, может быть который уже даже умер, но не важно. Сейчас вы можете любого себе для поддержки взять, любого сильного человека или целую группу людей, друзей всех кого хотите и вы перешагиваете границу этой страны границу где живут ваши страхи смотрите как выглядит эта страна как там все устроено может быть там ничего не видно и какие-то потемки и вы находите самое боящееся существо которое трясется от страха также если у кто это очень из вас очень любопытны, вы можете останавливаться и разговаривать с каждым, узнавать, что это ваш за страх, спрашивать страх это существа, чего ты боишься, или остановиться на самом сейчас, самом испуганном. А давно ли ты этого боишься, спросить его? А чего ты на самом деле хочешь? И послушать его ответ чего ты боишься давно ли ты боишься чего ты хочешь и сейчас в ваших волшебных силах помочь ему согреть дать ему любовь и либо дать то что он хочет У каждого это индивидуально Дайте ему сейчас поддержку, любовь. И можно ему, знаете, сказать такие слова. Они, может быть, покажутся вам какими-то парадоксальными, но обязательно их скажите про себя или вслух. «Я больше не буду тебя пугать, я буду тебя защищать». И посмотрите, как этот образ или разные образы, с которыми вы успели пообщаться, начинает меняться. Постепенно возвращайтесь в свое тело и можете со стороны посмотреть на эти образы. Почувствуйте, что изменилось в теле. И можете уже со стороны ему еще рассказать. Я больше не буду тебя пугать. Я тебя буду защищать. Я тебя люблю. И ты можешь позволить себе все, что хочешь. Можно его спросить, что ты сейчас хочешь? Это может быть очень абсурдно или очень легкая какая-то просьба. И прям скажите, а делай все, что хочешь. Я тебя поддерживаю, принимаю, защищаю с этой минуты. И можно еще больше возвращаться в свое тело, разрешить этой части делать все, что хочешь. Этой части вашей личности. Теперь она свободна, не боится, вы ее защищаете. Можно принять ее в тело, а можно оставить ее наслаждаться свободой, без страха. В том мире, где она хочет сейчас остаться. Может быть играть, летать, быть королевой, да и все что угодно. Это только ваше дело можете принять в тело можете оставить наслаждаться жизнью делайте вдох выдох и очень постепенно не спеша возвращаетесь свое тело открываете глаза и чувствуете свое новое состояние